Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! С вами Надежда Соколова. Я рада видеть вас в проекте «Полезная привычка за 21 день». Делаем утреннюю зарядку 5 плюс 5. Сегодняшняя утренняя зарядка состоит из двух частей. Суставная гимнастика поможет проснуться нашим суставам, а упражнения для пресса сделают живот подтянутым, а фигуру более красивой и стройной. Ставим стопы параллельно и начинаем с суставной гимнастики. Разворачиваем голову вправо-влево, поднимаем правое плечо, левое плечо, разворачиваем плечи вперед-назад и еще раз также. Плечи вверх-вниз, вперед-назад и включаем работу руки. Руки параллельно телу, вперед-назад. А теперь скрестное движение руками, постепенно поднимаем руки вверх к голове, опускаем вниз, выполняем круг руками в одну сторону и в другую сторону. И снова руки как будто бы мы идем на лыжах. Теперь как будто бы мы бежим, сгибаем руки в локтях. Все время чувствуем, как у нас работают плечевые суставы. Раскрываем предплечье в стороны. Как будто играем на гармошке. Теперь проворачиваем руки в плечевых суставах. Амплитуда удобная для вас, не торопитесь. И теперь включаем в работу наши тазобедренные суставы. Как будто бы переминаемся с ноги на ногу. Добавляем слегка плечи, удлиняем бока, выравниваем наши бока. Перевращаем таз. Просыпаются наши тазобедренные суставы в одну сторону и в другую сторону. Теперь ставим стопу на полупалец, разворачиваем колено в сторону и другая нога также. И чередуем одна нога другая нога. Последний раз делаем небольшой шаг. Стопы на ширине таза. Разворачиваем правую ногу на 45 градусов, левая нога смотрит вперед и выполняем в этом положении небольшой присед. Разворачиваемся в другую сторону. Маленький присед, маленькая пружина и еще раз разворот. Даем возможность нашим тазобедренным суставу проснуться. В то же время вы чувствуете, как включаются в работу ваши бедра другая сторона. И еще раз также меняем сторону. Такой очень короткий присед. И еще раз меняем сторону. Теперь опорная правая нога, левой ногой выполняем движение маятник и меняем ногу. Нога в колене может быть мягкой. Движение может быть слегка танцевальным. И возвращаемся к нашим плечевым суставам. Руки вперед. Вверх. За голову вверх. Присели. В сторону. Присели. Руки на талию. Разворот. Наталью. Другая сторона. Наклону вниз. Руки в стороны, наклон вниз, руки внизу. И делаем шаг шире. Снова возвращаемся к ногам. Мы сегодня чередуем руки и ноги. Переход в другую сторону, небольшой, неглубокий выпад. Тянем наши бедра. Возвращаемся в центр, уходим в небольшое плие. Чуть-чуть уже шаг. Опускаем таз ниже, руки, локти на колени. И начинаем медленно опускать таз вниз, раскрывая тазобедренные суставы и растягивая низ спины. Ну вот я уверена, что вы не заметили, как пробежали наши 5 минут. И если вам пора на работу бежать, вам хорошего дня. Если у вас есть еще 5 минут, продолжаем. Можно в руки взять гантельку, можно руки просто собрать в замок. Выполняем круг плечами, переводим руки на уровень груди и начинаем выполнять разворот корпуса. Одна сторона, другая сторона, гантели или руки на уровне груди. Возвращаем руки вниз, скрестное движение. И по диагонали тянем руки к колену на выдохе, выполним всего 8 раз. С одной стороны и с другой стороны также. Встречное движение колено и руки встречаются на уровне груди. Хорошо, тянемся вниз, почувствуйте, что ваши бока поработали, косые мышцы поработали, опускаемся на пол, садимся на ягодицы. Ноги согнуты в коленях, ноги могут быть на пятках. Круглая спина, опускаемся вниз, прямая спина, поднимаемся вверх. Почувствуйте, как работают мышцы пресса, мышцы центра. Подбираете ваш живот. Вниз. Выдох. Вверх. Вдох, вниз, выдох, вверх, вдох. Теперь мы остались внизу, собрали руки, как будто бы они держат большой шар. Если гантелька где-нибудь рядышком, можно в руки взять гантельку и выдох на развороте. Старайтесь, чтобы колени сохраняли одно и то же расстояние. Не сводите колени. Остались в центре, удержали положение, поднимаемся вверх, переводим руки под колени и опускаемся на спину. Страхуем себя руками под колени, переходим в положение сели и продолжаем выполнять так же. Вверх и вниз. По возможности старайтесь не отталкиваться коленями от груди, старайтесь подниматься за счет мышц пресса. На выдохе вверх, на вдохе вниз. И еще раз. И последний раз также. Остаемся внизу, подтягиваем колени к груди. И вот теперь по очереди начинаем выпрямлять правую левую ногу. Такие стрелы получаются. Живот подобрали. Пресс напрягли. Поясницу стараемся удерживать нейтрально. То есть к полу ее не в... прижимать. И вдавливать ее в пол. Контролируйте ее прессом. Движение синхронное. Правая нога, левая нога. Выполним еще один раз так же. Берем себя под колено и меняем, и меняем прямые ноги. Если вы чувствуете, что не получается или тяжело, останьтесь в первом варианте упражнения. То есть меняйте согнутые ноги. Последний раз также теперь уведите ноги на угол. Здесь можно собрать пятки, развести носки, зажать внутреннюю поверхность бедра, кисти перевести под затылок и остаться в этом положении. Теперь опускайтесь вниз и вращаем таз в одну сторону и в другую сторону. И еще одно упражнение. Ставим стопы на пол. Выпрямляем одну ногу. И теперь, как по канату, поднимаемся по ноге вверх. И вниз. Вверх. Вниз. Еще раз так же. Вверх. Вниз. Вверх выдох. И вниз. И поменяйте ногу. Вверх. Вниз. Еще раз. контролируйте центр и старайтесь слегка группироваться вверх поднимайте себя плечи прессом упрямляемся вытягиваем растягиваем мышцы пресса. пресса и на сегодня это все я уверена что вы не заметили как пробежали ваши 10 минут зарядки я уверена что ваше тело получило заряд бодрости энергии вы почувствовали свои мышцы я вам желаю хорошего дня а сейчас ставьте ваши лайки, пишите комментарии к этому видео и получайте в подарок книжку-дневник «Полезная привычка за 21 день». До завтра, друзья! Ваша Надежда Соколова.